Привет. Hello. Hello. What's your name? Алло. Здорово. My name is Ricardo. Ricardo. Ricardo. Russian. Ricardo Miller. Русский, русский, да, да, да, да. Руси. Я немного русский, русский немного. Uh -huh. На блогера from? похож, на YouTube вот. Yes. YouTube. yes, yes, what. yes. yes. What's... What from you? Я искать женю России. Yes. А, понял, понял. Я твоя жена. Удачи тебе в Удачи. Yes. Hello? Hello? Тебя как зовут, блядь, чушь, пушила? имя Рикардо Ничего себе, какой бразильских сериалов. <laughs> Италия, Италия, Италия. Италия. О, Ага. Русский воин, коблеть. Я, я мало -руско. Мало -руско. А, ну значит ты поймешь Иди нахуй. Шу. Шу. Шу. жню, жню. А, Вот стоит, смотри, жена, ладно, nice, good. What? Расшин, водка. И селёдка. У меня тут бы толстый. Есть, есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Да он, блядь, русский, блин. Да стань, рано, я, блядь. Да знаешь, он русский, блядь. Че ты угораешь над нами, блядь? Я что Мы тебя спалили сразу. Я давно спалили. Ты мы ж тоже подыгрываем. Мы ж вроде не такие дурочки уже. Понятно, понятно. Блядь, ну слушай, у тебя прикольно. Я Кого я иду, блять, скажу, чтобы он на балконе как дурочка, начарил на весь нос. Откуда выйти? А когда будете? Солгограда. Понятно. А ты русский американец? Талио. Талио. Талио. Не четко, четко, о Ты знаешь, что так вот я по синей лавке я все бы поняла. бы уже чемодан бы собрала. Я бы так сидела бы и болала, когда бы дальше было. <связывая> вчера с кем не общались? Нет, Волгоград. Волгоград. Вчера, вчера общался. Чем много таких, да? Ну <связывая> <связывая> <связывая> там по любому уже услышали, что он итальянец, чемодан блядь боковать начал. <связывая> а ты откуда? Италия. Италия. Ну серьезно. Паспа, А, ну все москвичи тут сидят. Хриной. Карина, ну, да. Хуя я умю. из отласов не будет Ой, короче, пиздец. <пенсит. сосит> Можно а посмотреть я вас Ну, выйди, пока я покажу, а вас классная <сосит> <сосит> такая соска. О, соска, блядь. А ты? А ты? Я только проснулась, я не вымечалась. Она а только ладно, встала. Ну ладно, встала. Лучше, Лучше сразу и чем потом. Правильно, чем потом охуеть. <свят> <свят> <свят> <свят> не, я просто... У меня сегодня день рождения, я только проснулась, блядь, и уже пью, блин, а мне еще весь вечер гулять. С днем рождения. <свят> С, днем рождения. <свят> С праздником вас. Да, кстати, да, спасибо тебе тоже. Посмотри, гонщикай, гонщикай. Покажи-ка. <съя> ну, Остальная. Ну. да? Большая. Большая. Остальная. Ну, опа. Все, она чемодан уже упаковала. Я, кстати, в Москву мы едем, это после девятого. А ты где там живешь? Люблю. А мы в Бабушкинское едем. Можно увидеться. Так по любому ты все оплачиваешь. Кроме голодовки. И еще что-то. И импотенции. ой ой, ой. Блядь, надо ну, то, как он посмотрел. <смех> <смех> я в волю просто вошел. Пытался тебя найти. Нет, а мы смотрим, блядь. <смех> Ой, блядь. <смех> а ты пьешь? Я нет. Я нет. <смех>